Так это воодушевилась, потому что каждая тренировка давала мне, ну, скажем так, отшлифовала те нюансы, давала нюансы к тому, что я уже знала. Но я стала более уверенной. Что умела продавать, у меня пошли продажи в той сфере, которую даже я не ожидала. Купер. И я поняла, что это вообще нужно вообще всем, просто для жизни даже. Это настолько универсальные навыки, а представить их можно к любому делу, к любой теме, если ими владеть, эти пазлы собрать. Вот. Точно. И я, я хочу, я вот сейчас опять вернулась и хочу продолжить. Давай, давай, давай, мы рады тебя снова увидеть. Давай, супер. У нас же не сообщество, у нас же секта, понимаешь, у нас же не просто тренажерка. Секта. Мне как-то я Сектанты, кто занимается, тренируется навыки продаж. Вить Высоцкий, скажи, пожалуйста, главный активист. Наш. Скажи твои впечатления, пожалуйста. Благодарю, Александр. Ну, ты знаешь, у тебя присутствует такой обмен с превышением. Это называется получаешь больше, чем ожидаешь. И, и это единственная, единственная стратегия, которая ведет к росту и э, такому, знаешь, экспотенциальному росту. Потому что э, когда возникает вот этот обмен с превышением, естественная реакция человека, ну, моя реакция, это поделиться это с друзьями, близкими. И вот я в очередной раз в этом убедился, что ты реально профи топ уровня и то что ты даешь это важно и можно и нужно поместить в контекст некой идеи изменения мира то есть в чем месседж мой то есть ты ну, у меня есть мечта у меня есть видение у меня есть там там есть желание изменить глобальную планету и почему я приглашу людей на тренажерку к Александру Соколову то есть я человека вовлекаюсь свою идею, и говорю, слушай, вот как тебе такая идея? Он говорит, там, классно. Смотри, чтобы эту идею донести большему количеству людей, приходи. Вот тебе неделя бесплатная доступа к университету, Международному университету продаж Александра Соколова. Там делаю на тебя промоушен, 13 лет, там 14 лет опыта продажах, топ-компании тренировал. И ты, придя сюда, ты сможешь ту ценность, которую ты несешь в мир, представить в самом лучшем свете и получить развитие навыков, своих раскрытие своих талантов, и ты еще получишь ну, за это финансовую благодарность, рекомендую это, и в том, в чем ты движешься, ты станешь сильнее более профессиональнее. Поэтому респект, Саша, Александр. Спасибо. Благодарю тебя. Спасибо, Виктор, что с нами. Витя у нас крупный экоактивист, он двигает все это движение у нас, вот, общается с мультимиллиардерами, там с Рыбаковым, со многими топовыми компаниями, ну, очень такой главный нетворкинг нашей страны. Если что, к Вите обращайтесь. Так, Еще у нас есть Таня Соголюк. Таня, скажи, вот вижу тоже у тебя много плюсиков, скажи два слова о твоих победах, достижениях, успехах, вообще о твоих впечатлениях по тренажерки, что тебе это дает, какие у тебя результаты вообще и так далее. Ну, мои результаты я хочу большую благодарность выразить Александру, потому что мои результаты уже заметили мои и параллельные партнеры по бизнесу, потому что сказали, что я изменилась, у меня появилась уверенность, у меня появились новые клиенты, у меня появились новые бизнес-партнеры. Я обучилась именно коммуникации, разговаривать с ними больше. И я станичкой соглашусь с предыдущим оратором, что это именно технология помогает не только в сфере бизнеса, а в сфере общения во всех разных отраслях. Так что всем рекомендую, обучайте эту технологию, которую Александр дает, и приходите на занятия. Вы правда станете профи. Так что я иду дальше с вами. Ну здорово. Мы подкупили Таню. Друзья, все, кого, кто сейчас выступает, чтобы вы поняли, мы их всех купили. Мы им платим деньги, чтобы они рассказывали вам, кто вот первый раз пришел, сейчас второй раз пришел, а чтобы они рассказывали, как -то -то хорошо. Это, это Таня, а у нас внутреннее прозвище, у нее подсадная утка, если что. Вот Таню просто вызываем, и она прям говорит, вот, у нее одни и те же слова, все время заучены. Ну вы, этот, вот. Так что знайте просто, что кто, кто пришел, что здесь вот. вот... Так, у нас есть, спасибо, Тантья, Лазарович у нас. Не знаю, кто это, имени нету, но кто у нас под именем Лазарович? Скажите пару слов. Так, Надежда Вербицкая у нас есть еще. Надя, давай тогда. Надя, тут? Включаем микрофончик. А, добрый день, все. Привет. Я... Да, да, да Раньше проходила у вас это трехмесячный курс обучения, но так получилось, что я никак не настрою трафик на, на свои страницы социальные, поэтому я с меньшим количеством людей так общаюсь. Конечно, тренажерка дала мне, придала мне уверенности общения, но... Все из-за того, что я никак не настрою, как я вам уже сказала, этот график, и поэтому я с небольшим количеством людей только общаюсь. Окей, okay. ну, будешь увеличивать этот момент. Видите, Надю мы не купили, поэтому у нее э, отзывы, видите, такие себе. Вот Надя у нас не куплена. Вот Нади, верьте, видите? Она была, тренировалась, и теперь снова к нам пришла. Видите, знаешь, что-то же находит у нас такое хорошее. да? Спасибо, Надя. Так, еще у нас есть кобзарь Марина. Давайте послушаем. Марина, тут? включай микрофончик только Марина. добрый день добрый. я сегодня первый раз на занятии я пришла по приглашению коллеги из бизнеса и попала на очень интересную тему именно как закрывать сделки это очень интересно и важно в моей работе и мне понравилось то что здесь именно практика я исписала 4 листа больших а 4 да, и я попробовала, я поговорила, я озвучила то, что вы рекомендовали, и выслушала советы, скажем так, критику, которую я тоже записала, которая мне обратили внимание на мои ошибки. Для меня это тоже очень важно. Супер, Марин. Ну Спасибо. как ты... В целом, готова продолжать обучение, тренироваться с нами? Я, конечно, не знаю, что будет входить в пакет обучения. Мне еще интересно научиться использовать в своей работе соцсети. Есть у вас это в или нет? Марин, мы специализируемся на постановке навыков продаж переговоров, смотри, вот это наша фишка, вот то, что ты сейчас проходишь, вот это, мы этим мы занимаемся, мы тренируем навыки общения по телефону, на встречах, в переписке, то есть везде, где ты можешь коммуницировать с другими людьми. Будь то есть это раз... работа с возражениями, да, еще это? Работа с возражениями, да, все эти моменты. Но я сейчас немножко расскажу об этом. Сейчас, секундочку. Вот у нас есть еще Наталья Пилипенко. Наташа у нас есть. Спасибо тебе, Марина. Спасибо и вам. Да, давайте еще два человека я услышу. Интересно, где там Наталья Пилипенко у нас? Добрый день. Привет, привет, Наташа. Ну, я тоже сегодня первый раз. Меня пригласила Таня Сагалюк. Мы с ней партнеры а -а -а. по бизнесу, параллельные ветки, но дружим хорошо, общаемся с ней. Я очень слушала ее школы, и она меня пригласила, чтобы я практикой овладела продаж. Вот я откликнулась, и сегодня первый раз на вашем занятии. Мне М -м -м. очень понравилось, все записывала. Что тебе больше всего понравилось, расскажи, вот твое первое впечатление, интересно услышать. Что понравилось, как именно работать с возражениями, как человека убедить, как человека пригласить правильно сюда, чтобы он меньше возражения в согласие превратить. Вот mm -hmm. это самое... Атмосфера понравилась в тренажерах? Да, атмосфера понравилась. Дружелюбная, дружелюбная да, атмосфера. Да. Никто тебя не покусал, да. все нормально? Нет, все нормально. Безопасно, все это хорошо. Польза есть? Как ты ощущаешь, выросла ты за это время? Ну да, я еще прочитаю все, переосмыслю, проработаю. Для это. тебя новое, то, что мы даем здесь, то есть, как по ощущениям? 50 на 50. Что-то что что что что применяешь, что-то да, что да. новое. Ну да. хорошо. А по времени тебе как вот утренние тренировки в целом подходят? Нравится? Ну, нормально, да. Если бы, если бы тебе предложили позаниматься еще с нами, как ты вот смотришь его в целом, то есть у тебя есть как бы намерение как-то продолжить общение? Но ну, я расскажу там про цены там и так далее, в целом намерение есть как-то продолжить обучение? Вот желание пер после первого тренировки? Пришла, ну, бы, на Пришла обмазную, бы на следующий? Я да еще подумаю. А? А? То, что? Сегодня все подумаю, до следующего занятия тогда ну, если По времени подходит тебе, да, в принципе, да. формат тебе зашел по ну люди дружелюбные пользу получаешь. Правильно, Наташа? Да, такие Видишь? же простые люди, которые хотят получить результат обучения и ну, работать. Супер. Ты про цены хочешь послушать, чтобы я сегодня рассказал немножко, что по условиям, по стоимости, как вообще все проходит? Рассказать. Давай немножко? я напишу. Давай. Хорошо. Расскажу тогда, как у нас все происходит. Значит, смотрите, я вам сейчас покажу быстренько, а вы уже там примите для себя решение. И опять-таки, ваше право вам решать, вы сами себе смотрите, то есть, насколько вам нужна тренажерка. нам. Нужны те люди, которые стремятся к развитию, хотят получать результаты, чтобы у вас росли доходы, чтобы у вас росло качество общения с окружением и так далее. Поэтому, как бы вот я расскажу, как вам можете присоединить. Но мы понимаем, что это не делается за одну тренировку. Мы понимаем, что это делается за какую-то серию тренировок. То есть, и мы так для себя формулу вывели: что человек выходит на хороший уровень где-то за три месяца, за 6 месяцев тренировок человек выходит на уровень топовый. Да? То есть, 6 месяцев это типа мастер. Чемпион, вернее. А три месяца – это мастер, а месяц – это старт. И вот в месяц у нас входит, соответственно, 8 тренировок по 2 часа, вот таких по вторникам и четвергам утром. А в 3 месяца входит уже 28 на, на 3, 24 тренировки, а в 6 месяцев у нас входит уже 48 таких тренировок. То есть 48 тренировок по 2 часа, это за 6 месяцев вы получаете. Да, на какие-то вы можете прийти, на какие-то не прийти. То есть это две тренировки в неделю, всегда можно выделить на это время, найти. Если что, посмотреть в записи. Например, в абонемент 3 месяца и в 6 месяцев у нас входят записи. Так, Единственная просьба, выключите, пожалуйста, микрофончики, проверьте, у кого там включены микрофоны, чтобы немножко не мешали. Вот, Так вот, вам сейчас придет, тем, кто у нас кураторы, те, кто у нас уже ну, некоторое время тренируется на абонементах месяц 3-6, вам придет ваша ссылка вот на такой одностраничник красивый. На этом одностраничнике есть возможность выбрать абонемент. Здесь написано «Стань чемпионом в сфере продаж», «Получите абонемент в онлайн-тренажерку», «Доступ к партнерской программе», «Тренируйтесь», «Зарабатывайте с нами». Вот Здесь есть возможность выбрать абонемент и прямо на этой страничке оплатить. Для чего вам это нужно?» Здесь вот написано, что это вам дает, то есть увеличивается количество новых клиентов, партнеров, повышается эффективность работы с возражениями, закрытие продаж. Чему вы здесь сможете научиться? Во-первых, развить навыки продаж, развить навык проведения деловых встреч, навык продаж переписок через мессенджеры, в соцсетях, избавитесь от страхов, сомнений, каких-то навязчивых внутренних состояний, получите навык прояснения потребностей, презентации, убеждений и так далее. Здесь написано, что мы тренируемся в понедельник, вторник, стрелять, четверг, но мы это не поменяли еще. То есть мы тренируемся сейчас вторник и четверг. 5 навыков тренируем за каждый день, то есть тренируем и установление, контакта, и презентации, убеждения, работа с возражением. Вот для тех, кому надоело слышать, неактуально, дорого работаем с другими, это для тех, кто не уверен, правильно ли вы продаете, если вы теряете клиентов из за того, что у вас мало аргументов, не закрываются сделки, переживаете из-за отказов, Неясно, как научиться легко и просто отвечать на возражения. Вот для вас этот, наша система обучения подходит. Значит, у нас есть абонементы следующие: абонемент старт. Абонемент «Мастер» и абонемент «Чемпион». Абонемент «Старт» на один месяц. Что входит в абонемент «Старт» у нас? Значит, две тренировки в неделю, 8 тренировок в течение месяца. То есть вы получаете 8 тренировок, плюс вы получаете доступ к своему личному смарт-кабинету, где у вас вся информация, доступ к реферальной программе партнерской, 20% за приглашение вы получаете, если скинули свою ссылочку, люди регистрируются по вашей ссылке. Доступ к чату техподдержки, а также PDF-файл 30 ответов на возражение «Дорого», где собраны крутые ответы, скрипты ответов на возражение. Значит, абонемент «Мастер» три месяца. Туда входят 24 групповые тренировки онлайн по 2 часа с 9 до 11, все возможности абонемента один месяц, доступ к видео-аудиозаписям и аудиозаписям всех тренировок, то есть в месяце нет доступа к видео-аудиозаписям. И, и это отличный абонемент, за 3 месяца можно круто натренироваться. Это абонемент для тех, кто хочет освоить свою профессию продавца, повысить свою квалификацию, если он уже работает, для тех, кто хочет многократно увеличить свои продажи, стать мастером соответственно продаж, кто хочет делать продажи легко и получать при этом удовольствие. И абонемент «Чемпион». Абонемент для тех, кто привык получать все самое лучшее, пользовать возможности по полной, кто хочет прокачать свои навыки, отшлифовать и получить полностью уровень «Чемпиона». В абонемент входит 48 тренировок групповых по 2 часа утром, 9.00, 11.00 по Киеву или 10.00, 12.00 по Москве. Время, в принципе, можно выделить. Я думаю, что один или два раза в неделю вы можете выделить. Если что-то не получилось, посмотрите в записи. Здесь тоже входят записи в абонемент 6 месяцев. И также все возможности бонуса абонемента 1-3 месяца, доступ к авторскому моему курсу, который называется «Активные продажи по телефону на деловых встречах в переписке». Друзья, это 13 лет опыта, которые упакованы в 15 видеоуроков по 2 часа. Этот курс стоит сам по себе 350 долларов, но сегодня он идет в подарок. И вот курс этот выглядит вот так, я вам покажу. Смотрите, вот платформа курс вы получите это дистанционная система обучения. Вот здесь вот онлайн-курс «Активные продажи по телефону на деловых встречах в переписке» девяносто один урок. Вы открываете, когда получится доступ, возьмете себе абонент абонемент 6 месяцев, он в подарок. Здесь вот есть вводный урок, есть технический урок, как использовать. И смотрите, что такое продажи, правильный взгляд на профессию продавца. Тайм-менеджмент, организация своего времени, постановка целей. Как продавать по телефону, как продавать на деловых встречах, как продавать переписываясь с клиентами в чат-ботах, прояснение потребностей, увеличение продаж с помощью презентации, техник убеждения. Как разжечь желание клиента иметь ваш товар, это сформировать потребность. Как представить цену. Как вести переговоры о цене, гарантии, как снимать страхи, сомнения, опасения, как отвечать на любые возражения, как закрывать продажи и мягко подтолкнуть клиента к принятию решений. Здесь собрана куча приемов очень интересных. Как улаживать конфликтные сложные ситуации, как эффективно участвовать в совещании, как выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, как повысить уровень личной энергии, как определить эмоциональное состояние клиента, продавать клиента в разных состояниях. Друзья, в каждом из этих уроков, вот, допустим, мы берем с вами урок «Работа с возражениями», к примеру, да, вот оно у нас как снимать страхи, опасения, а вот возражения. Вот допустим, вы открываете возражение, вот сегодня у нас тема там работа с ранее, и вы смотрите, что здесь есть вводный урок. В этом водном уроке я рассказываю про, значит, рассказываю о том, как правильно пользоваться этим курсом. И есть комплексный двухчасовой видеоурок. То есть вот если вы откроете себе комплексный двухчасовой видеоурок, вы увидите здесь вот два урока вот таких вот а здесь три даже, видите, урока, по два часа каждый урок. И вы можете смотреть, здесь разбираются в каждом уроке полностью все приемы техники возражения. А снизу идет вот такая вот расшифровка, видите, какие приемы, какие техники находятся на каком пункте. То есть вы выполняете, смотрите этот видеоурок в удобное для вас время и таким образом, а потом выполняете практические задания. Здесь есть практические задания, которые вот сразу же идут под этим уроком. Таким образом, вот видите, список составьте полный список ответ на ответ на задержание дорого, работу и так далее. Где-то 5, где-то 10 заданий каждому уроку. Вот вы получите доступ к такому курсу активной продажи по телефонам на деловых встречах. Если вы возьмете для себя абонемент 6 месяцев, что я вам очень рекомендую сделать, там 13 лет опыта. Итак, что касается цен, смотрите. Абонемент один месяц, у нас стартовый абонемент, он стоит 57 долларов за месяц, то есть за 57 долларов вы получаете 8 тренировок по 2 часа, 2 раза в неделю и еще вот 30 ответов на возражения дорого pdf чек-лист очень интересный собрал прям крутые ответы на возражения прям берите и пользуйтесь доступ к реферальной программе то есть вы можете окупить свой абонемент в принципе пригласив там 10 человек допустим они зашли купили вы можете вывести себе денежки на карточку пожалуйста у вас будет отображаться это в кабинете. И абонемент 3 месяца у нас стоит 135 долларов, но сегодня до 23.55 стоимость его будет всего 125 долларов. То есть вы получаете абонемент со скидкой. И также вы получаете сегодня со скидкой абонемент 6 месяцев, то есть он вместо 195 э, 260 долларов стоит 195 долларов. У нас а скидка, друзья, но ну это супер. Сюда еще в качестве бонуса входит э, сегодня. У нас курс активной продажи, который сам по себе стоит 350 долларов, поэтому пользуйтесь возможностью до 23-55 по Киеву, то есть это до 22.55 по Москве. У нас действует эта акция. Как купить? Смотрите, если вы выбрали, допустим, абонемент 6 месяцев, вы нажимаете кнопочку Получить доступ, у вас вот в Вплывает такая вот окошко «Открыть приложение Telegram». То есть важно, чтобы вы открывали Telegram. Вы говорите «Открыть». Вас возвращает в приложение в Telegram. Здесь кнопочка «Начать». Вы нажимаете кнопочку «Начать». И вот ваша ссылка для оплаты пакета подписки карты онлайн. Нажимаете «Оплатить». Здесь у вас открывается страничка оплаты, и видите, вот стоимость со скидкой в долларах 195 долларов сниматься будет у вас в рублях, в тенге, в гривнах. В чем вы там это? И вот здесь, вот номер вашей карточки, CV, срок там действия, и, соответственно, сумма оплатить. И после этого вы получаете информацию в свой чат-бот университета продаж о том, что вы оплатили. Все в порядке. И у вас в личном кабинете активируется доступ к вашим, значит, к вашему этому. Активируется доступ. И вот здесь вот вы будете видеть срок действия абонемента вы будете видеть какой здесь срок действия абонемента также ваша ссылочка находится вот она пригласить друга на нее надо просто скопировать и вот ваша ссылка пригласить друга в вашем личном кабинете у вас есть также у вас здесь есть улучшить абонемент или купить вы прямо в личном кабинете можете вот видите вот здесь но здесь вот промокодов нету как видите да сейчас здесь база а вот со скидкой сразу цена идет видите 195 125 57 это уже скидка цена можете купить из личного кабинета вот с сви мастер-карт, либо со своего внутреннего счета, если у вас это есть. Также у вас есть личный кабинет, но сейчас об нем рассказывать не буду, здесь куча возможностей есть, можете пользоваться. И здесь же вы можете выводить свои средства, то есть вот с правой стороне у вас вывести средства, пишите сумму, номер своей карточки, куда вывести, и сумму в долларах, сколько вы хотите вывести. Все, оплачиваете и, соответственно, получаете все возможности, которые у нас есть в обучении, друзья. Таким образом, вот ссылочка, для кого это нужно? Менеджер по телефонным продажам, предприниматели, специалисты. Дистрибьюторы МЛМ компании торговые представители. Здесь вот обо мне рассказывается на этой страничке, можете почитать. Вот здесь вот отзывы наших клиентов, можете посмотреть, что рассказывают люди. Компании, с которыми мы работали, видите, Bosch, Hewlett Packard, Mastercard, Coral Travel, Samsung, то есть это то, кого я обучал, крупные международные компании, с которыми я работал. Peugeot, Bosch, видите, разные компании из разных сегментов рынка. Вот, сейчас вам рассылочка придет в 11.15, буквально через две минутки. Если, как вам вообще, ну вот, в принципе, я все рассказал, что хотел, да, как вам вообще по ощущениям это предложение? Оно справедливое? Стоит вот, допустим, это тех денег, которые мы... Поставьте плюсик в чате, кто считает, ну давайте не плюсик, поставьте пятерочку в чате, те, кто считает, что это справедливое предложение и в целом, то есть, ну как бы норм. Да, пятерочки ну вот я тоже так считаю то есть если это в рублях перевести ну умножьте просто на 76 вы получите в рублях то есть если это допустим там 200 долларов умножить на 7 это 14 тысяч да там 13 тысяч рублей соответственно стоит за 6 месяцев тренировок с курсом активной продажи вы берете курс и здесь тренируетесь приходите тренируетесь вот смотрите курс а, так хорошо и еще буквально тогда вот у нас Людмила Симонова есть. Людмила, тебя спрашиваю, и идем уже тогда отдыхать. Идите оплачивайте, там, считайте, кто там хочет. Люд, есть тут Симонова Люда? Осталось у нас? Вероника Алексеева есть у нас? А, Людмила Симонова есть. Просто включи микрофончик. Люд. Микрофон, а, выключен микрофончик. Хорошо, давай включим. Да. Скажи пару слов, как тебе сегодня занятия, не спросил тебя еще. Включи микрофончик, да. Привет. Ты у нас впервые да, сегодня тоже? Да, я впервые попала в корабля на бал. Но я вам скажу... Так. Слышно, слышно тебя? Я вам скажу, что мне очень понравилось. Очень понравилось. И главное, по делу. Но, используя то, что я давно сетевик и понимаю, о чем я говорю, я, конечно, очень довольна, что есть такой курс, довольна, что есть такая возможность. И очень приятно за приглашение от Татьяны, которая меня пригласила. Вот она мне давно его приглашала, но как-то у меня висела, и вот я случайно зашла. Наверное, случайно ничего не бывает. Как и в бизнесе, так и здесь. Поэтому здорово, Александр, здорово. Вы Супер. очень хороший. Помощник нам очень хороший. Я думаю, вам благодарят не просто так, а действительно за хорошую помощь. Ну, Я вам желаю развиваться дальше. Дальше нам нужны такие курсы. Супер, супер. Спасибо большое, Людмила. Друзья, все. Продуктивной вам работы. Продаж, Александр, вам можно как... слово? Тоже. Давай. Светлана, -то... камеру не включай. А, нет, я включу говори, камеру. Говори, Светлана. А то никак все, я не даю... Ворвалась в свою Светлана. Говори, говори. Ага. Я, значит, в декабре у меня товарооборот увеличился в два раза, вот, я уже как раз в декабре была три месяца, вот, я, конечно, очень рада, что я здесь, я не потужила ни одного дня, потому что, ну, ну, нравится мне все, естественно, я купила курс сразу на 6 месяцев, потому что я меньше не рассматриваю, не пожалела об этом ни дня, там очень много полезной информации, которую я применяю даже в семье, вот, даже с ребенком, вот, и я думаю, что я еще продолжу, потому что я даже не могу представить, что я уже буду без вас. Очень круто. У меня настолько повысилась уверенность, у меня походка изменилась. Как-то вот я, я продавец. А то мне раньше я говорю, тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Я говорю, мне стыдно, я продавец счастья, понимаете? Я продавец счастья. Спасибо, Александр, огромное. Вот, вот действительно вот спасибо и всем, кто вот здесь вот присутствует, потому что помогают, вот классно вот. Супер, Свет. Спасибо тебе большое. Давайте поставим, тут вот есть реакции, поставим Свете сердечки или поставим Свете лайки. Спасибо тебе огромное за твой позитив, за Дор. Я очень рад твоим успехам, рад твоим победам. Делитесь своими победами, это очень важно. Мне очень важно слышать о ваших победах, чтобы мы понимали, что мы в правильном направлении двигаемся, что действительно даем вам желаемый результат. Вот. Ну, побед у нас много, друзья, времени не так много. Поэтому мы все сказали, что хотели. Вам рассылочка пришла в чат-бот университета продаж сейчас со ссылочкой на оплату страничками пожалуйста связывайтесь с теми кто у вас пришел впервые а кого вы пригласили пообщайтесь вы уже знаете как закрывать сделку три вопроса ответ на возражение и еще одна попытка закрыть сделку вот так что практикуйте тренируйтесь это в том числе возможность для вас вот а те кто впервые там пришел или был на тренировках не тупите Заходите, тренируйтесь, практикуйте, получайте свои результаты, новое сообщество. Как видите, у нас тут все очень даже хорошо и классно построено. И мы уже с апреля месяца, друзья, в начало карантина мы запустились в апреле прошлого года. И вот мы уже тренируемся уже 10 по моему месяц поэтому мы уже отработали схему уже знаем как что куда все поэтому даем самое лучшее это самое пиковое ну и 13 лет моего опыта это то что вы получаете а, практически даром в подарок за ту сумму которую мы просим в качестве обмена а, за ну, ту деятельность которую мы для вас даем поэтому если вы для себя внутренне решили и оценили что вам это да окей то сегодня отличная возможность до 23 55 для вас действуют акционные условия берите пожалуйста 6 месяцев, 3 месяца рекомендую 6 брать, вот, но ну, если там не дотягивайте месяц. Если у вас карта Сбербанка вдруг, <coughs> мир, вы хотите оплатить, то мы вам включим тоже сейчас в рассылочку номер карты, там в онлайн-банкинге вы можете оплатить на карту и написать нам свой логин, просто в чате техподдержки можете написать, например, логин, и мы вам... Активируем в ручном режиме. Но ну, это если у вас, допустим, там карта Мир. <coughs> вот, если у вас там Сбербанк, если вернее Visa, Mastercard, то можете оплачивать просто самостоятельно. Там тогда все на автомате. Просто карта Мир пока там еще сложно как-то принимаются у нас. Вот. Поэтому до встречи в следующий вторник. Также не забудьте, пожалуйста, до вторника пригласить значит, своих знакомых, близких, друзей, скинуть свои реферальные ссылочки, для того, чтобы нас во вторник было здесь, друзья, 100 человек. Я вам говорил о том, что как только у нас появится здесь 100 человек, я вам дам несколько супер супер техник, крутых который я не даю, пока нас здесь не будет 100 человек. Вот сделаем стоп, поэтому на вас личная ответственность привести двух человек на следующую тренировку во вторник за руку, прям договориться, прям вообще, чтобы огонь огонь, чтобы люди были, вот, чтобы у нас было 100 человек. Договорились? Поставьте плюсик, кто поддержит нас в этом челлендже, чтобы на следующей неделе, во-первых, сам прийти, во-вторых, чтобы двух человек привести, чтобы у нас было 100 человек. Поставьте плюсик в чате, чтобы я знал, на кого рассчитываю, то есть тех, кто у нас сейчас остался. Плюс плюс. Давайте, плюсики, плюсики ставим. Смелей. Кто сделает? Это наш с вами публичный контракт. Знаете, как этот? Типа заключаем публичный контракт. Типа, да-да, и полетели. Все, вы большие молодцы. Побед вам достижений, до встречи в следующий вторник, Киев 9.00, Москва 10.00. С вами был Александр Соколов, ставьте лайки, пишите комменты и до встречи, будем тренировать очень крутые навыки. Я думаю, что мы потренируем прикольные техники презентации и убеждения и потренируем навыки прояснения потребностей, технологии кнопки. Очень крутые методики, которые я вам дам в следующий вторник, если мы с вами сделаем, конечно же, 100 человек участников. Все. Я вас люблю, целую, всем пока, если что, пишите, чат лидерский у нас есть, добавляйтесь в чат, не забывайте активность и есть какие-то вопросы, пишите в техподдержку, техподдержка в вашем личном кабинете есть и все инструкции, как что делать. Все, всем пока, рассылочка сейчас вам придет, регистрируйтесь, оплачивайте и общайтесь сегодня, только сегодня, до 23.55, помните, все, всем пока.